Sorry мама, sorry мама. Это моя первая песня маме вообще. И там есть слово фак. Она будет слушать и такая. Английский у тебя? Опять? Какое ощущение? Стучались уже в дверь? Но я так не думаю. Я решил, что надо побриться, короче. Потому что это невозможно Не терпеть уже. Впереди запись э -э, песни с EP альбома, где я хочу покричать. Время где-то, наверное, 11 утра. Проснулся, в принципе, от того, что мне усы мешают дышать. Если вы это смотрите, то я, наверное, уже... Не такой борода писать. Да Да Я тебя еще не достал своими криками for me to live on my lips I've needed to believe in this Ready to myself today In arms today No longer Feels it Uh, I want Я хочу Телефон чтобы твой бред везде Слышу я Твоя ответ, твоя ответ Ты тут, ты тут, ты тут, тут, тут, тут, тут, тут, кто приперся, я пропёрся, я пропёрся. Оу, Вот это жесть, вообще жесть. Же Нахера я это сделал? Бля, какая жесть творится нынче. Послушаем, что из этого вышло. А, там надо было сразу Overcome Yourself. Понял, поехали. No, it's a fucking no